Сегодня мы будем сравнивать самые продаваемые Bluetooth колонки на Алиэкспрессе. Для этого выбрал аж 10 различных Bluetooth колонок из разного ценового сегмента. Это S208 за 12 долларов, NBI18 мини с ценником в 15, S200C за 24 доллара, T2 тоже стоимостью 24 доллара, BQ 615 за 30, Mifa A10 с ценником в 32. Tron Smart T2 за 33 доллара, Blue Dio BS5 стоимостью в 36, Tron Smart T6 за 46 долларов и Dewum Time Box с ценником около 69 долларов. Как и всегда, будем сравнивать и начислять баллы в различных категориях, а по окончанию составим сравнительную таблицу со всеми характеристиками и выявим наилучшие варианты к покупке. Напоминаю, что ссылки, где можно приобрести все упомянутые Bluetooth-колонки у надежных продавцов по самым низким ценам, как обычно, внизу в описании. Начнем, мы, как обычно, с комплектации. Значит, колонки S208 NB18 приходят в обычном политилени, то есть ничего у нас жесткого кейса нет, есть у нас AUX-кабель и usb micro usb По сути, все, то есть жесткого кейса, к сожалению, нет, но хотя в комплектации вроде бы в некоторых можно выбирать и жесткий кейс. Далее, S200C приходит уже в таком вот а, картонной коробочке. Здесь у нас а, есть такой вот шнурок для того, чтобы можно было носить а, нашу колонку. А, USB, micro USB под зарядку, AUX кабель, инструкция и такая вот скрепочка для того, чтобы сбрасывать колонку до заводских настроек. Точнее, там ресепт есть. Далее, Lavin AirBQ615, AUX кабель и а, кабель под зарядку USB, micro USB, То есть, все у нас стандартно. Следующая колонка T2. T2 приходит такой вот у Коробочки, значит, здесь у нас а, карабинчик присутствует, инструкция и немного для меня непонятный кабель. Значит, это у нас USB-micro USB под зарядку, а вот это непонятно. Я думал, можно подключать через micro USB а, к телефону колонку, но нет, не подключается, ничего у нас не воспроизводится. А, кто знает в комментариях, напишите для чего второй у нас а, разъем присутствует. Далее, мифа a 10 приходит такой вот колоночки, точнее, коробочки. Значит, здесь у нас usb micro USB под зарядку и AUX. Кабель стандартный. И также тут у нас инструкция и такой вот ремешочек. Можно привязать колонку и носить ее. Далее, Tron Smart T2 приходит уже в такой вот коробочке, компактной, красивой. AUX-кабель, USB, micro USB есть, шнурок, инструкция. И тоже у нас здесь присутствует карабинчик. Smart T6 Приходит уже в такой более красивой коробочке Тоже у нас здесь под зарядку USB и microUSB AUX кабели И инструкция Все у нас привычно Все смотрится довольно таки неплохо Divum Timebox В такой вот черной коробочке приходит Здесь у нас под зарядку USB и microUSB AUX кабель и инструкция Все привычно И напоследок Blue Deo BS5 В самой такой вот громоздкой коробочке приходит Здесь у нас находится USB микро USB под зарядку, AUX кабель э, и инструкция. То есть все у нас привычно. По сути, в стандартный комплект поставки у нас везде входит USB, microUSB и AUX кабель. S208 продается в трех цветовых решениях Вес составляет 256 грамм значит, Материал корпуса у нас преимущественно приятный На ощупь soft Touch, значит Спереди у нас металлическая естественно ставка. Вверху у нас кнопки управления композициями Сзади у нас разъемы под microSD карточку Можно установить включение-выключение AUX кабель, microUSB И просто USB разъем То есть можно воспроизвести музыку Также с обычной флешки По поводу сборки здесь все хорошо Ничего не тарахтит, собрано на качественно NBA18 продается в четырех цветовых решениях Вес ее составляет 249 Значит материал корпуса здесь у нас металл Боковая грань у нас прорезинный soft touch Сзади у нас обычный пластик На верхней части у нас расположились кнопки управлениями композициями Сзади у нас AUX кабель, кнопка включения выключения USB, micro USB и micro SD карточку сюда также можно установить Значит по поводу сборки здесь есть небольшой недочет вот Эта кнопка верхняя немного тарахтит То есть дискомфорт небольшой из этого вы испытывать будете S200C продается в двух цветовых решениях Вес составляет 313 грамм Значит материал корпуса здесь у нас металл пластик, а здесь такой вот какой-то прорезиненный пластик. Значит, вообще колонка имеет степень защиты IP65 от грязи и воды. Значит, кнопки управления композицией нажимаются довольно-таки жестко. Внизу у нас место для крепежа, но здесь тоже место для крепежа. Сзади у нас есть такая вот заглушечка, под которой находится, микро-USB, AUX разъем и место для того, чтобы можно было сбросить колонку до заводских настроек. По поводу сборки здесь все у нас хорошо. Ничего не тарахтит, не болтается, собрано качественно. T2 продается в четырех цветовых решениях. Вес составляет 395 грамм. Также у нее степень защиты присутствует IPX5. Значит, материал корпуса у нас преимущественно металл. И также прорезиненный soft touch, приятный на ощупь. Значит, вверху такой вот кронштейн для того, чтобы можно было колоночку привязать. Кнопки управлениями, композициями. Также у нас внизу присутствует такой вот фонарик. Конечно, по запасу яркости он не очень яркий, но то, что он здесь присутствует, это уже небольшой плюс. Значит, здесь у нас расположилась sd карта. Можно установить под заглушечкой Смотрите, микро-USB Под зарядку, и также тут у нас можно Сбросить колонку через крепочку До заводских настроек. В общем, по поводу сборки Здесь все хорошо, ничего не болтается, собран На качественно. Лавина RBQ 615 Продается в трех цветовых решениях, вес составляет 322 грамм, материал корпуса у нас преимущественный металл, и также Прорезиненный soft touch, приятный на ощупь Значит, вверху у нас различные Режимы переключаются, также вот видите Подсветочку можно включать, различные Режимы, в общем, в этом плане, конечно это плюс данной колонки. Значит, здесь у нас отверстие под разговорный микрофон. Сзади у нас microSD-карточку можно установить, включение и выключение колонки, микро USB под зарядку, и также у нас стандартный 35 мм джек. Также у нас колонки вроде как присутствует передача данных NFC, но вы знаете, я через телефон пытался подключиться. Лично у меня это не получилось. В общем, по поводу внешнего вида и сборки здесь все хорошо, ничего не тарахтит, не болтается, собрано на качественно. Мифа A1 продается только в черном цветовом решении, вес составляет 323 грамма, значит, степень защиты IPX6 у него присутствует, материал, корпуса у нас преимущественно металл и прорезиненный soft-touch, приятный на ощупь. Вверху у нас кнопки управления композициями, с правой стороны заглушка, под которой находится micro USB, microUSB, SD и стандартный 3,5-мм джек. Левая грань пустая, внизу у нас есть такие вот липучки, в общем, собрана на качественно и нареканий к не вызывает Smart T2 продается тоже только в черном цвете, вес ее составляет 338 грамм, степень защиты у нее IP56, материал корпуса у нас преимущественно металл спереди и сзади, а вот боковая грань у нас такой вот прорезиненный жесткий, прорезиненный софт touch Значит, вверху у нас кнопки управления композициями, крепеж вот таким вот образом выглядит, а с правой стороны у нас существует заглушка, такая вот хорошая заглушка, надежная, под которой у нас разъем под зарядку microUSB, micro SD и стандартный 3,5 мм джек. В общем, по поводу сборки здесь тоже все хорошо. Ничего не тарахотит, собрана она отлично. Tronsmart T6 продается в двух. цветовых решениях весу составляет 560 грамм, довольно-таки увесистая. Значит, материал корпуса, она здесь преимущественно ткань. То есть, грязными руками трогать эту колонку противопоказано. В частности, в красном цвете, потому что, если возьмете, выпачкаете, в общем, придется как-то ее аккуратно стирать. Я не знаю, в общем, в этом плане, конечно, недочет, то, что она у нас будет маркая. Значит, материал корпуса у нас здесь также есть такой вот прорезиненный soft-touch и... И вверху пластик. Значит, здесь у нас кнопки управлениями композициями, регулировка громкости вот таким вот образом у нас выполняется. И внизу такой вот саббуфер имеется. Есть такая вот заглушка, под которой находится разъем под а, зарядку и стандартный 3,5 миллиметровый разъем. А, к сожалению, микро-SD карточку здесь, увы, не поставишь. Значит, по поводу сборки здесь, в принципе, все хорошо. Ничего не тарахтит, собрана она тоже хорошо. В любом таймбокс продается в В цветовых решениях. Весь составляет 430 грамм. И вообще, по сути, это не Bluetooth колонка а такой вот мультиметриарный устройство полный обзор я на нее делал кто хочет может посмотреть значит материал у нас здесь преимущественно при прорезиненный soft touch приятный на ощупь здесь у нас пластик естественно такая вот стадиодная панель различные тут у нас режимы присутствуют кнопки управления композициями прорезиненные значит сзади у нас металлическая вставка естественно здесь динамик находится под ней разъем на аудио вход аудио и разъем под зарядку все стандартно в общем по поводу сборки здесь тоже все хорошо ничего не тарахтит собрана на качественно напоследок Самая громоздкая колонка Blue DiO BS 5 Продается она в двух цветовых решениях Вес уставляет 650 грамм реально такая увесистая колонка Материал корпуса на здесь преимущественно металл Спереди и сзади, боковая грань у нас пластиковая Вверху у нас кнопки управлениями Композициями, они у нас прорезиненные Внизу у нас резиновая подставка Тоже видите такая вот хорошая С правой стороны у нас разъем под зарядку Micro USB и стандартный 3,5 мм разъем Левая грань у нас пустая В общем по поводу сборки здесь тоже все хорошо Ничего не тарахтит. со сборкой здесь все замечательно. Давайте пройдемся по техническим характеристикам наших колонок. Значит, все колонки оснащены двумя динамиками, за исключением Диум дай бог. Здесь у нас стоит один динамик, но диаметр его больше – 57 мм. На этих у нас по 52 мм, все остальные по 40 мм. Мощность наших динамиков тоже немного различается, значит. Здесь у нас четыре колонки, два динамика по 3 Вт, то есть общая мощность 6 Вт составляет. На этих колонках у нас два динамика по 5 Вт, то есть общая мощность 10 Вт. И здесь самая мощные два динамика, два динамика по 12,5 Вт. Общая мощность 25 Вт. Частотный диапазон у нас тоже различается, но я бы особо на этом не акцентировал внимание, потому что это то, что заявляет производитель. От реальной картины это немного различается, мягко говоря. А вот максимальная громкость действительно так оно и есть. То есть самая тихая колонка у нас S208, 80 дБ. Потом идут эти у нас три колонки по 84 дБ. За ними идут, наверное, вот эти колонки по 90 дБ по запасу громкости. 110 дБ и 120 дБ транспорт. 6 действительно самая громкая колонка, это ощущается версия Bluetooth у нас тоже как видите информация вся перед вами немного различается, значит через три стены я проверял все колонки более-менее нормально держит сигнал, хорошо то есть никаких проблем особых не было ну может быть на вот этой колонке немного похуже ситуация состоит, но не, не столь значительно, то есть в принципе держит сигнал более-менее хорошо значит микрофон на всех колонках у нас присутствует, то есть можно разговаривать с помощью громкой связи на этих колонках. Но вот качество микрофона и чувствительность различается. То есть, по сути, я могу сказать, что только на этих двух колонках можно разговаривать а, по громкой связи. То есть, здесь он, он расположен в удачном месте, и чувствительность его хорошая. На мифа А10 немного иногда бывает себя слышно, но в порядке исключений. Но в принципе, вот здесь на этих двух колонках а, все можно хорошо разговаривать. А, здесь вообще разговаривать практически невозможно, неразборчивая речь. А, ну, на этих нужно прислушиваться. То есть, действительно нужно прислушиваться. Здесь. Вроде бы микрофон расположен в удачном месте, но... Чувствительность его оставляет желать лучшего, То есть очень тихо Как и на смарт T6 Слышно, разборчивая речь Но, наверное, расположен в неудачном месте Поэтому не очень хорошо слышно То есть нужно прислушиваться По поводу емкости аккумуляторов значит, Аккумуляторы у нас тоже емкость Как видите, немного различается Но не забывайте, что у нас Чем мощнее колонка, тем, соответственно Она потребляет больше энергии То есть нужно, соответственно, больше аккумулятор Значит, наихудший результат у нас на SD 208 порядка 5 часов на а, средних, а, ну, где-то 60% я выставлял громкость на колонках. А, вот. Потом, ну, вот, расстроила блюде BS5, вроде бы 3000 мАч, но как-то а, всего лишь 7 часов такое вот воспроизведение звука. Но, вы знаете, я в описании читал, вроде бы как а, эта колонка на самом деле не 10 Вт, а там порядка 40 Вт. То есть здесь какие-то драйвера там еще установлены дополнительно, не знаю, какие-то там, может быть, микросхемы потребляют больше энергии. Поэтому, а, по сути, здесь у нас автономность не очень хорошая. Всего лишь порядка 7 часов. А остальные, в принципе, плюс-минус небольшое, небольшое различие. Я думаю, что особой разницы вы не заметите. Но вот на Tronsmart T6 наилучший аккумулятор у нас на 5200 мАч, точнее, если сказать, два аккумулятора по 2600, то есть общие 5200, и действительно она живет наибольшее количество времени, если сравнивать с другими колонками. Ну а теперь самое интересное. Давайте по очереди на всех колонках послушаем одну и ту же композицию и попытаемся услышать разницу. That is clear. как микрофон не в силах передать все те звуковые ощущения, давайте я вам коротко опишу, как у нас состоит ситуация со звуком. Значит, по качеству звучания, наихудшая здесь S208 однозначно, 3 из 10 я бы так, наверное, поставил. То есть ну низкие частоты здесь присутствуют плохо, ну и средние тоже практически выпадают, то есть плоское звучание. Не буду долго акцентировать на это внимание. В общем, колонка по звучанию не очень хорошая. Далее, вот эти три колонки по качеству звука абсолютно идентичны. В принципе, высокие и средние частоты что-то здесь отработаны довольно-таки неплохо, на среднем уровне, а вот низких немного не хватает. Поставил бы, наверное, 5 из 10 по качеству звука. Далее, S200C. А, в принципе, высокие и средние присутствуют хорошо, получше, чем на этих колонках. И низких вот здесь, единственное, что низких немного не хватает. Хотелось бы более уверенно низкие частоты. И по качеству звука я бы поставил, наверное, на этой колонке 7 из 10. Мифа 10 ситуация немного противоположная. То есть низкие здесь хорошо присутствуют, а, вот особенно... Ну, такие вот басистые, здесь хорошее звучание. Но немного не хватает высоких частот. То есть, с высокими частотами здесь небольшая проблема. То есть, по качеству звука я бы, наверное, поставил... Ну, мне лично она понравилась меньше, чем вот эта. То есть, наверное, 6 из 10. Получше, чем эти, но немного хуже, чем данная колонка. Блюдио BS 5. Ситуация у нее очень хорошая. С высокими и средними частотами чистое звучание. хорошая высокая и средние частоты. Но вот низких здесь явно недостаток. То есть, вот как-то с низкими здесь не доработали. Если бы здесь и низкие присутствовали, как высокие и средние, то тогда бы колонка тоже была, занимала бы лидирующие позиции. А Tronsmart T2 по качеству звука я бы, наверное, поставил 7 из 10. Ну, получается, вот эти две колонки, люди тоже поставили, наверное, 6 из 10. А здесь 7 из 10. Мне качество звука здесь довольно-таки понравилось. Особенно низкие здесь хорошо присутствуют. Немного не хватает средних частот, и мне, как по мне, низ немного выпадают. Значит, Tronsmart T6 и Divum Timebox по качеству звука на и лучшее звучание разница между ними только состоит в том что трансмар выдает более хорошие низкие частоты они такие более плотный бас э, вот э, и по, по запасу громкости она громче а вот диon таймбокс немного по громкости проигрывает и, и по низам но в целом в целом вот говорить за э, общее звучание то эти две колонки наилучшие по качеству звука то есть здесь в обоих колонках присутствуют и высокие и средние хорошие и низкие но ну, транспорт немного низкие более выразительные но и здесь они тоже не Плохие. То есть, в принципе, по качеству звука, наверное, я поставил Tronsmart 10 из 10, а Dimon Timebox 9 из 10. Итак, друзья, давайте подводить итоги. И для того, чтобы как-то структурировать всю информацию сделать вывод максимально объективным, представляю вашу внимание сравнительную таблицу, в которой я постарался светить все необходимые технические характеристики, попутно начисляя баллы в различных категориях, для того, чтобы вам было понятнее, насколько лучше та или иная колонка в различных аспектах. Приоритеты и бюджет на покупку у всех разные, поэтому однозначного ответа, какая колонка подойдет именно вам, я сказать не могу. По звучанию, конечно, безоговорочный победитель Tronsmart T6. Меломаны останутся довольны, но вот корпус у нее маркий. На больших функционал удивим Таймбокс, но цена у нее дорогая. Если нужен недорогой вариант с хорошим звуком и защитой, это S200C. Чуть покомпактнее и подороже Tronsmart T2. Нужна красивая и недорогая колонка со светодиодной подсветкой. Это BQ615. Единственный вариант, который я бы не советовал брать, это S208. Тут целесообразнее немного докинуть и взять уже NDI 18 mini. По звучанию она лучше. Но там всю необходимую информацию я вам предоставил. Выбор за вами. Большое всем спасибо за внимание. Не забывайте ставить лайки. Ваша поддержка очень важна. Принимайте участие в вопросе ВКонтакте для того, чтобы узнать все общее мнение. И подписывайтесь на канал. Все познается в сравнении, поэтому тематика таких сравнительных мегаобзоров будет только увеличиваться. А я уже придумал следующую парочку мега обзоров. Так что впереди вас ждет много чего интересного. Всем добра и позитива. До скорой встречи!